Снеги птица мелких размеров, чуть больше воробья, плотного телосложения, шапочка черная, над надхвостья белая. У самцов весь низ тела красный, у самки – бурый, клюв короткий, толстый. Полет быстрый, волнообразный, по земле передвигаются прыжками. Снеги живет в лесах с густым подлеском. Также его можно встретить в садах и парках городов, особенно во время кочевок в зимнее время. Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить ее удается редко. Зимой стайки снегирей очень хорошо различимы, на безлиственных деревьях, особенно на белоснежном фоне, относятся к преимущественно оседлым птицам, полностью откачевывает на зиму только из северной тайги. Питается семенами, почками, некоторыми паукообразными и ягодами. Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть. Птенцов выкармливают в основном растительными кормами, добавляя ягоды и насекомых, гнездятся в хвойных и смешанных лесах, преимущественно на хвойных деревьях, на небольшой высоте от полутора до двух метров. Вкладки от 4 до семи яиц, которые снегири насиживают 12-14 дней, птенцы покидают гнездо на 13-18 день. Снегири считаются весьма привлекательными птицами, за которыми очень интересно наблюдать особенно в зимнее время, когда они прилетают кормиться в сады или в парковые зоны.